Сколько было печали, Сколько пролито слез, Как служить провожали, А теперь ты солдат, Отслуживший два года, Тихо едешь домой, Ты к своей недотроге. В уютном зале возьмем мы по бутылочке абхазского вина, сядем молодым проводницам и уедем из Сухуми навсегда. Долгожданный приказ. Молодой сочетает и событием нас Он, конечно, поздравит, но не будет ему Служба медом казаться, потому что ему Еще год кантоваться. Абхазского вина, сядем в вагоны к молодым проводницам и уедем из укуми навсегда. Сядем в ваконы к молодым проводницам